Дело еще, я сальдушку туда ебану. Да. Только у меня спина болит, пистану. Чары, стой туда, вдвоем со мной не падай, уебмся. Да. Давай. Опа. Блядь. Бля. Сука, старость ебаная, поняли?